Поведу тебя туда, где модно Музыка дает движение мусс Не наслаждаясь, парень супертер И ищешь музыку, достанем сейчас В Так, тем модно Музыка дает Движение нос Танцуем И это радует нас Идем в турне Ты знаешь, что делать не наслаждается